Все известные новости о Need for Speed Online Mobile, только конкретика и никаких фантазий сразу после заставки. ЗОНА Game КАНАЛ О МОБИЛЬНЫХ ИГРАХ ПОДПИШИСЬ! Как вы знаете, сейчас любые кадры из Need for Speed Online Mobile приносят блогерам страйки, поэтому на фоне мы будем время от времени показывать кадры из Need for Speed Edge и Need for Speed Heat. И неспроста, как говорят те, кто испытал счастье поиграть в новинку во время первого тестирования, игра смотрится лучше, чем старенький Need for Speed Edge. Собственно, вы сейчас видите эту игру на экране, и она является упрощенной онлайн-версией Rivals для Китая. Только в нашем случае локации будут перенесены из Need for Speed Heat, и они также будут сильно изменены и упрощены по количеству полигонов, как это как когда-то было сделано после Rivals для Edge. Перед вами изображение из нового проекта. Трехмерные модели упрощены, текстуры более низкого качества, архитектура смотрится более кубической, это существенно снимает нагрузку на смартфоны. Нет, даже не думайте уже хлопать в ладоши в надежде, что у всех она запустится на максималках. Восторги и разочарования будут в конце видео. Перейдем к особенностям будущей игры. Огромное спасибо нашему товарищу из Китая, который сбросил ссылку на китайский источник Ичбао, где автор, который успел поиграть в Need for Speed Online Mobile, делится интересными особенностями проекта. Мы все перевели. С чем-то будем знакомиться впервые. А что-то просто подтвердит слухи, которыми делились в предыдущих роликах. В любом случае, это уже хоть что-то. Приступим. Итак, первая особенность. Читаю. Кодовое название игры – Speed Online. Под этим кодовым названием и скрывается мобильная гоночная игра с открытым миром, разработанная Tencent с использованием движка Unreal Engine 4. Именно из-за этого названия блогерам тяжело искать новую информацию. Качество графики в игре очень хорошее, и вы также можете наслаждаться здесь супер реалистичным визуальным опытом. Игровая карта также очень большая, и игроки могут свободно ее исследовать. Играя в эту игру, вы будете поражены ее качеством. Она смотрится лучше, чем Need for Speed Edge. Просто запускайте игру и начинаете найти и исследовать мир. Вторая особенность. В открытом мире игроки могут управлять различными гоночными автомобилями. Каждый автомобиль можно приобрести бесплатно, поэтому игроку нужно заработать много банкнот. Все же от Zona Game скажу спасибо за то, что можно открыть каждую машину, а не как в Apex Legends Mobile. Не успел к концу сезона открыть персонажа, тогда купи его за деньги и других вариантов больше не будет. Третье преимущество игры Need for Speed Online Mobile. Вы можете получить множество наград за выполнение ежедневных заданий, а если победите противника, то вознаграждение получится еще больше. Четвертое. Вот это теперь будет пушка. Читаю. Настоящий дрифт. Крутая арена. Онлайн соревнования в реальном времени с другими игроками. Вы слышите? Новая мобильная феска предложит нам дрифт. Удивился я и полез смотреть следы геймплей. Там справа висит жирная кнопка со словом дрифт. Спрашивайте, как я ее не заметил. Пятое. Очень богатая кастомизация. Как только вы разблокируете очередную машину, вам сразу захочется ее изменить под себя. Шестая особенность. Вот тут у нас возникли проблемы с Переводом. Прочту, как получилось, а вы, пожалуйста, напишите, как поняли эти строчки. Существует не только множество гоночных настроек, но и множество гоночного оборудования, деталей, ну и так далее, которые вы также можете свободно заменить. Вроде все логично, а вроде и нет. Седьмое преимущество. Игра отчасти создается в мире киберпанк. Нет, это реальный мир с высотками, но гоночные трассы богаты крутыми трамплинами. На них можно забраться и там покататься. Восьмое. Стиль игрового процесса интересен отвечает вашим потребностям. Свободно наряжайте своего персонажа. Открывайте или приобретайте для своего персонажа новые шмотки. Девятая особенность. Вы можете менять настройки управления, не только переходить от акселерометра к кнопкам, но и есть возможность перемещать эти кнопки по экрану так, как вам удобно. Десятая особенность. Игра богата разными режимами. Автор их не перечисляет. 11. В игре используется технология рендеринга PBR, что позволяет еще больше кунуться в мир гонок. Что такое рендеринг PBR? Это метод компьютерной графики, который позволяет отображать объекты более достоверно, моделируя поток света в реальном мире, что позволяет даже низкополигональным объектам смотреться реалистичнее. Но это очень круто. Попахивает трассировкой, вы понимаете, о чем это говорит? Это и была одновременно хорошая и плохая новость. Надеюсь, эту функцию можно будет отключить по желанию. Интересно, что вы на этот счет напишите? под видео и напоследок автор оставил следующий комментарий цитата я не знаю выдержит ли эту игру ваш телефон это была информация от человека который принял участие в тестировании Еще одно новость заключается в том, что процесс разработки игры Need for Speed Online Mobile идет полным ходом. Об этом свидетельствуют недавние новые вакансии. В них подтверждается тот факт, что игра делается в рамках серии Need for Speed, хотя до этого официального подтверждения не было. Если мы внимательно изучим информацию о наборе персонала в январе 2020 года и сейчас, в декабре, то обнаружим некоторые корректировки. Ключевыми словами, которые подчеркивались ранее, были открытый мир и гонки. Теперь ключевыми словами в вакансиях являются большой мир и религия. Как вам такая информация? И вишенка на торте. Оказывается, два геймплея, которые слили в интернет, были записаны еще до проведения тестирования. Это очень сырые версии. Теперь мы пришли к тому, что никто из нас, геймеров, не знает, как сейчас выглядит игра. Вот нам и остается читать комментарии тех, кто попал на закрытое тестирование и любоваться последними изображениями. Самое интересное, что ранее говорили про то, что игра делается таким образом, чтобы ее можно было запустить даже на очень бюджетных смартфонах. Говорили, что если у вас нормально идет... Fortnite после перехода на движок Unreal, то себя прекрасно поведет и Need for Speed Online Mobile. Возможно, автор говорил только про максимальные настройки. еще информация. После слива геймплея многим не понравилась физика. Как в игре асфальт писали все. В итоге физику решили реализовать максимально схожий с Need for Speed Unbound. И информация от Зона Game. у нас есть группа ВКонтакте и Telegram. Там мы будем публиковать всю последнюю информацию об игре. А когда проект выйдет, начнем делать дубляж ко всем последующим роликам. Игра делается по заказу Electronic Arts исполнитель Studio с дочерней компании Tencent. А это значит, что как и Apex Legends Mobile, Need for Speed Online Mobile будет доступна в России и Беларуси только через VPN. Наш канал обещает поддержку проекта в СНГ, поэтому не забудьте подписаться на наши группы, ссылки под видео. Как вы сами понимаете, в момент выхода игры многое может поменяться или станет недоступно на старте, но добавится немного позже. Electronic Arts сделает на эту мобильную игру большую ставку, и если учесть опыт Tencent, а это издатель, который подарил нам Call of Duty Mobile и PUBG, то нас ждет нечто грандиозное. Настоящий некстген на мобильных устройствах. Дата выхода все еще неизвестна, как только так сразу дадим вам знать. Это была абсолютно вся последняя информация об игре Need for Speed Online Mobile. Не прощаемся! Будем рады, если вы посмотрите наши предыдущие выпуски и оставите несколько слов о канале под видео. Спасибо за просмотр и увидимся вновь на Зона Гейм.